Буквально вчера я придумала сказку. Сначала я хотела ее записать, потом я поняла, что это будет долго, и я решила записать видео. В одном царстве, в одном государстве жил был человек. Человек пригорюнился и сказал, эх, жалко, никак не могу я найти свое счастье. Да вообще-то я даже не знаю, где его искать. Я бы позвал волшебника, пускай он мне поможет. Волшебник, помоги мне, пожалуйста, — сказал он. И в это время, в эту минуту появился волшебник. Меня кто-то звал? — спросил он. Да, да, — сказал человек, — это я тебя звал. Я очень хочу быть счастливым. И ты знаешь, у меня ничего не получается, я хочу, чтобы ты мне помог. Хм. волшебник, конечно, удивился, но говорит, хорошо, садись мне на спину, поедем искать твою счастье. А взял он его на спину и полетели они искать счастье. Летели, летели, а тут человек сказал, начал ныть и плакать. — Ой, ты знаешь, я что-то устал, спина у тебя твердая а, кушать хочу, пукачала. — Хм, неблагодарный, — сказал волшебник и скинул человека. Человек оказался совершенно в другом городе, где незнакомые люди, где совсем никто его не знает. Пуще прежнего пригорнился человек, начал плакать. И звать волшебника. Волшебник, помоги мне, пожалуйста, помоги. Я хочу счастье найти, тут что-то его нету. Долго ли, коротко он так плакал, но появился волшебник, правда, совсем другой. И говорит, что ты хочешь? Ой, спасибо большое, волшебник, что ты пришел. На тебя у меня последняя надежда. Ты знаешь, я ищу счастье. Мое счастье. А я все, что делаю, у меня ничего не получается. Я не могу счастья найти. А помоги мне, пожалуйста. Волшебник говорит: хорошо, садись мне на спину, поехали искать счастье. Человек подумал, надо же, сразу согласился в отличие. Классно, точно найдем. Последняя ж надежда. Долго ли, коротко летают они? Человек смотрит, то облака то солнце светит, непонятно, где летают. Он говорит, волшебник, что-то я счастье то не вижу. Может быть, ты бы там пониже спустился, или там что-то поделали бы мы, что-то как-то вот счастье не видать. А я уже устал, уже кушать хочется. В общем, привычно на остальные тепла. Удивительно, но волшебник отреагировал, как и прежний. Он хм, неблагодарный и скинул этого человека. Пал человек на землю и оказался вообще в другой стране. Языка не знает, люди незнакомые, что делать не ведает. Пригорюнился, сидит и плачет. И тут подходит к нему человек и говорит на языке, который ему понятен. Он говорит, о, я вижу, ты счастье искал. Да, ты знаешь... Я тоже искал счастье. Да, ну и как, что? Он, ты знаешь, расскажу я тебе про это, но ты мне отдай э, твою рубаху. Он говорит, ну слушай, ну у меня одна рубаха, у меня больше ничего нету. Послед... Ну ты знаешь, ты помнишь поговорку? Отдай последнюю рубаху, и будет тебе счастье. Ну да, что-то подобное я слышал. Человек отдал последнюю рубаху только того, Мужчинку-то и видели. Он усмехнулся, улыбнулся, сказал, «Ох, долго тебе еще счастье искать!» И ушел. Человек увидел свою наготу и понял, что счастья он теперь не найдет никогда. Вот теперь... У него действительно ничего не было. Ни одежды, ни друзей, ни поддержки, ни людей и даже знания языка. Он не то, что не знал, что делать. Он знал, что делать нечего. И тогда он приготовился умирать в голодной смерти, потому что делать нечего. И в это время к нему подошла старушка и говорит, первый раз... Ты хотел, чтобы волшебник нашел тебе твою честь. Ты знаешь, я не знаю, кто был этот волшебник. Может быть, бы это были твои друзья. Может быть, это были твои супруги. Но рано или поздно они тебе сказали то, что сказали. Неблагодарны. И скинули тебя со своей честью. Второй волшебник тоже. Хотел помочь тебе, ты же попросил. Я тоже не знаю, кто это был. Возможно, родные, возможно, даже государство. Но и они сказали, что ты неблагодарен, и скинули тебя. Первый раз ты искал счастье в другом городе, второй раз в другой стране. А что же третье было? Почему у меня раздел? О, третья приходила мудрость. Жизнь учит нас один раз и на всю жизнь. Когда тебе дают очень красивые обещания дать то, чего ты очень сильно хочешь? Но при этом ты же знаешь сам, что кроме тебя. Никто не даст тебе то, что ты хочешь. Да, дадут, но по-своему. Один полнял тебя высоко, второй поднял тебя в поднебесье. Наверное, у этих волшебников были там свои счастливые моменты, но ты их там не нашел. И что же мне теперь делать? М -м -м. А этот вопрос задай самому себе на этот вопрос никто не знает ответ и я твой последний помощник на этом пути но все что я хотела тебе сказать я сказала дальше сам было обидно горько больно стыдно но пути действительно два как гласит поговорка, падают все, но кто-то в жиже захлебывается, а кто-то вставать учится. И пошел человек дела делать, людей узнавать, Миру себя дарить. А чем сказка закончится? Здесь каждый сам решает. Да впрочем, раньше надо было ее закончить когда еще бабушка только исчез, чтобы каждый из вас сам решил, будет он жалеть себя или он будет дела делать. Либо сказку оставим иллюзии, либо сказку сделаем былью. Счастье оно такое, поговаривают оно просто внутри нас.